Что касается а, тех, кто возражает против войны. Я говорила с этими людьми, спрашивала насчет а, биолабораторий и разработок. И говорила, что... И я действительно, я говорила им правду. Дело в том, что еще до начала этой спецоперации а, я довольно подробно интересовалась м, спецификой американских биолабораторий на территории бывшего Советского Союза. Я напомню что они имеют место на Украине, э, во всех ну, государствах. Ну, да. Во всех государствах. Я говорю о постсоветском пространстве. Э, Закавказье, то есть это Грузия, Армения, Азербайджан. Да. Это Казахстан. Однозначно совершенно там тоже немало этих биолабораторий. Я задавала вопрос э, специалистам, которые в частности успели поработать, в американских биолабораториях и по американским программам, поэтому я, я всегда опираюсь на материалы, которые мне дают компетентные специалисты. Я говорила со специалистом, который вот работал в американских биолабораториях, его приглашали на работу в Грузии, он отказался. Я говорила с нашими вирусологами и биологами отечественными и сопоставляла эту информацию. Вот я задавала этот вопрос. А как вам это? Или я говорила о том, что половина блоков из четырех действующих украинских атомных электростанций находится в предаварийном состоянии. Я объясняла, почему. И это мне говорил человек, который занимается безопасностью атомных электростанций и он при Магаты существует некий такой совет старейшинных специалистов вот я разговаривал с таким специалистом который в 2015 году Магаты делал доклад о том что переход половины блоков украинских электростанций на стержни компании Вестингхаус американская означает потенциальные аварии. Дело в том, что стержни для этих электростанций Вестингхаус выплавляют в Швеции и их сплав не соответствует требованиям безопасности. Этот сплав секрет фирмы Твел, российской. А вот соответственно, то есть они не кондиционны в любом случае. И еще, кроме всего прочего, вот такая скучная вроде тема. Дело в том, что как мне объяснил этот специалист по безопасности атомной энергетики, он мне сказал о том, что никогда станция не эксплуатируется на 100%, обычно на 50%. Это нормальный режим работы. Вот. Он сказал, что с 2014 года все Украинские электростанции атомные эксплуатировались на 100%. То есть они находятся в предаварийном состоянии. И вот этим людям, которые пишут «нет войны», которые там осуждают, которые мечтают о смерти Путина, о том, чтобы мы остановили спецоперацию и прочее, прочее, прочее, я задавал этот вопрос. Такое впечатление, что либо они зомбированы, либо они не слышат это. То есть им эта тема, она как бы находится вне а, их восприятия как такового. Я говорила, хорошо, да, жалко, давайте, вы жалеете украинцев там. Я все понимаю, это действительно ужас-ужас, то, что там происходит. Ну, а вот о себе, дорогих и любимых, как-то вы не хотите позаботиться? Все-таки нас 140 миллионов, и мы получим атомное облако на всей территории европейской части как минимум. И я считаю, что с нашим населением, в том числе по-разному относящимся к спецоперациям, нужно прежде говорить, что мы обеспечиваем да безопасность и пытаемся обеспечить, я думаю, обеспечим безопасность народных республик, но Самое главное, мы обеспечиваем собственную безопасность. И это тоже и нужно говорить о биолабораториях, и нужно говорить о предаварийном состоянии половины энергоблоков украинских станций.